рада вас приветствовать на моей игре которую я веду игра называется грань границы либо границы почему что это за игра это игра про баланс нашей жизни про то как достичь баланса как понять как достичь своей цели, мечты. Почему она называется так, грани, границы, потому что грани это наши грани, которые участвуют для в достижении достичь. И... цели, нужно использовать какие-то грани. Это, в этой игре мы будем э, видеть и использовать все три грани. Не так, чтобы положить всю свою жизнь на достижение чего-то, а чтобы использовать три грани, которые будут тут крутиться. Когда мы их э, обнаружим, вы их увидите. А ци – это энергия жизни, знаете, да? Вот, посмотрите, у нас есть поле, на этом поле мы будем ходить. На этом поле есть три статичные вещи, это три материка – тропический, северный и южный. И есть три движущиеся вещи – это Бермудский треугольник, остров Отшельника и остров Желаний. И самая важная игровая цель, которая у нас есть, это вот Атлантида. Мы с вами должны быть стремимся стремимся все на Аглантиду, потому что рай на земле, потому что там есть все, ну в общем полное блаженство, чтобы когда мы о чем-то мечтаем, мы хотим максимально всего. Ну и вот такая игровая цель, что вы себе такой маячок поставили и в... игра, трансформационная игра, то есть вы будете видеть то, чего вы не видите в жизни. Ну там поле вам будет подсказывать, там надо обратить внимание на внешний мир, на внутренний мир и трансформ... Информация, вообще, вот в этой игре, проверена на мне по поводу исполнения желаний и целей, а она проходит чуть -чуть. вопрос, хочу поисследовать эту тему. И какие мне даются подсказки при этом. Потому что тут игра так построена, что даются подсказки то, чего мы не видим. Ну, в общем, мы, мы видим то, что мы осознанно понимаем, а это какие-то бессознательные...